Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный наборчик, состоящий из шапочки, вязаной резиночкой 1х1, затем переходящей плавно в путанку. Шапочка у меня на стандартный размер головы, то есть вяжется она довольно-таки быстро и в размер ее в высоту где-то 20 см, то есть классическая шапочка. Такого типа можно связать и шапочку удлиненную, то есть такая, чтобы у вас была немножечко вот так вот на затылочке э, свисала. Вот. Э, я вам расскажу, как ее можно увеличить. Можно макушечку не менять цвет, то есть вот так, каким вязали, таким и продолжать. То есть не обязательно делать ее двухцветную, можете однотонную. И затем я связала к шапочке вот такой замечательный снуд, вязала снуд английской резиночкой, он у меня не слишком широкий, 20 сантиметров в ширину и где-то метр в длину. Затем я его аккуратненько шила и получился у меня на шее он одевается восьмерочкой. Вот, Я вам покажу, как связать вот такой замечательный наборчик, есть отдельно... Видео на шапочку и есть отдельное видео на снудик. Я вам ссылочки оставлю, смотрите в описании под этим видео. Кому понравилось, лайкайте и э, присоединяйтесь, свяжите вместе со мной. Всем хорошего настроения, пока-пока!